Вот это жесть! Идем смотреть, что поймали в итоге. Друзья, всем привет! Вы на канале Бродяга Лука. И сейчас 6 утра по местному времени на Шри-Ланке. И я буду говорить потише, потому что соседи еще спят. И сегодня будет очень необычный выпуск. Я даже ради этого встал... Первый раз за год, наверное, по будильнику. И вот сейчас подкрепляюсь этой пиццей, которую вчера вечером заказал в кафешке, и выдвигаюсь в путь. Ну и раз уже закрутилась такая интрига, то поддержите, пожалуйста, это видео лайком, комментарием, подпиской на канал, и мы начинаем. Давай, мой бро. Молись. План такой, сейчас мы садимся в эту лодку и плывем прямо в открытый океан, чтобы закинуть сети и, возможно, что-то поймать. У меня такой опыт впервые, но ребята очень позитивные, внушают доверие. И пока ничего не предвещает беды. Чтобы нам поплыть, нам эту лодку надо стащить на воду. Чем мы сейчас занимаемся? Не очень да. это легко, скажем так. Моментально потеешь. Очень тяжелый труд. Останавливаемся на минутку, отдохнуть, перевести дух. Остался последний рывок. <связывается> Чувствуете эту энергетику, стихии? <связывается> Жесть. Вот <свес> а, да, эти дикие крики, реально становится страшно. <свес> <свес> вот это жесть. Но скорость набирается сразу приличная. Первая волна, я так понимаю, преодолевается, а там уже все по накатанной. Здесь уже нет таких волн. Отплываем все дальше и дальше от берега. <связать> Идет заброска сетей. Вот для настоящий фитнес, больше ничего не надо, только нагребай, и всегда будешь в форме. Делается большой круг, заброски сети, и мы приближаемся к берегу постепенно. Под моими ногами сеть и ее все время нужно забрасывать в океан. Я стараюсь перемещаться из одного конца лодки в другой, чтобы не мешаться. Очень мало места здесь. Yes, good, really. Нифига! Вот это они мастера, конечно, реально. Развернули ее боком, чтобы шибануло волной и максимально прибила к берегу. Все, я выхожу, потому что сдаю дополнительный груз. На, Лодка увязает в песке. Хелп, хелп, плиз! I need the help. Все, остаюсь на Шри-Ланке рыбачить. Мне это больше по кайфу. <laughs> С каждым толчком получается продвинуться где-то сантиметров на двадцать Второй этап, тянем сеть, посмотрим, что там будет How many kilograms are you playing catching today? Uh, I don't know, sir, uh, how? Uh, 30 minutes coming, uh, 100 kilo, 50 kilo. I not sure 2, да, паракуда Very dangerous Паракуда uh, very dangerous, sir, big one very dangerous Там впереди стоящих вообще волной сшибает. Они, можно сказать, на передовой. Больше всего по времени занимает процесс вытягивания улова. Закидывали сети где-то полчаса максимум, а тянем уже около часа. Еще конца и края не видно. Help, help. Help, help. Шри-Ланка просит Россию помочь. Откуда родом? Меня просят, чтобы я не снимал больше, а помогал тянуть. Но тут получается вмещать две работы сразу. Да, непросто это дело, требует усилий, конечно. Сети мокрые, и уже все тело тоже в воде. You look so good. Yeah, yes. Yeah, yeah. Very strong. Yeah, yeah. Very strong Sportsman. Yeah. Good exercise. Not easy. <laughs> yes. Many people need this one. Yes, yes. How long time are fisherman? I help. Yeah, Чувствую, много рыбы поймаем. НО no проблем. Ну вот, он долгожданный улов. Идем смотреть что поймали в итоге три часа работы вот он результат ребят туна How old are you? Uh, 34. You look so young. <laughs> yeah yeah. yeah. Really? <laughs> are you married? Yeah, my my, my, my children. This man, Да, да, Are you happy guy? Yeah, yeah. <laughs> <laughs>